Новогодний вальс, опять повратим. Вадим Бурага, его нет. Он погиб четыре года назад в автокатастрофе. Нет, сын его погиб, внук Вадима погиб, а Вадим был сбит в 1983 году и сгорел живьем. Он был правый летчик, сми 8 капитан. Повратились. Ну вот, новогодний, а это тогда он был жив. Он называется Новогодний. вальс четвертого года войны, или Писал «новогодний вальс». Ну, раскадрили, праздновались друг с собой моими заместителями Саташиной. Был такой забавный Дед Мороз, Гиви. Я клечь Гиви, она а сам Володь Славьев его звали. Он с парашюта сделал себе белую мантию, намотал на башку тюрбан какой-то, повесил только трополучные ботинки летные там на шею. Взял такой камультук, где-то нашел кремневый. Борду из мочалки и пугался их по ночам там. За спящих всех. Вот фотографии такие остались, в один был жив. Там тоже было женщина мне густо, по-моему, только прозащится от, от из Воентурга звали ее Люда, вот я точно помню. Мы принимать мне ругались, благо она быстро с кем ушла куда-то, и мы там продолжим воевать. Вот. Слышим? Небесо кружится, снег над крышей, затянут облака, полуночный и боссов. Случайный вальс над модулем притихшим, И под его мотив уходит старый старых год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, И под его мотив. до да скрежет на зубах горячего песка Да новые друзья и старые тревоги И мины под ногой и пули поиска Да новые друзья, да старые тревоги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 Мысли извинца, и звезды закружим. Плывет, качаясь пальцы над древними горами, не ведая войны, не ведая границ, мы грезим на его любимыми глазами, ему нежных рук и шорохом. Грязем его любимыми глазами, Ожатием нежных рук и шорохом твоих слёг. Пусть голос твой охрип, но нету в звуках фальши, Кончающийся год, где зарастёт пыльём, Играй, пилот, играй!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 и лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука. После тревог Спит городок. Я совсем танцевать, не услышал години вальса, И сюда загляну на часок. Пусть я с вами совсем не знаком. И отсюда мой дом, Я как будто бы снова. Возле дома родного В этом зале большом танцуем вдвоем. Скажите бы слово Сам не знаю, на Слышен небесом дружится снег над крышей Натянув облака полночный свод Звучит случайный вальс Над модулем Тихших и по его один приходят.